Всех Приветствую снова в этой замечательной игре Я подготовился раз, подготовился два Продал, короче, все сразу В общем, я решил немножко не заморачиваться В общем, как вы можете знать Э, ты что делаешь? Как чистить-то? А, на правую кнопку мыши чистить Ебать, предмет быстро почистился. Uh, кстати, да. Тут я посмотрел в настройках, можно в управлении поменять uh, управление. И это офигенно. То есть, теперь можно быстро предмет забирать на Е. E, что очень удобно. И также его выставлять, продавать. Но этим я заниматься не буду. А почему? А потому что... Почему? Потому что я решил, что все я буду продавать вне видоса. То есть, во-первых, uh, это... Слишком много отнимает времени, во-вторых, это как-то убирает наш с вами процесс, то есть мы играем меньше, с вами так сказать, да? Да хватит на него смотреть. Убирает наш процесс игры и, конечно же, только делает его дольше. Так, быстренько-быстренько все чистим, все забираем. Так, два предмета, все починено, все отлично. В принципе все. Теперь мы с вами продолжим проходить сюжетную линию. Да, кстати, насчет покупки улучшений. Почему бы не купить оставшиеся полки, оставшиеся вещи? Так, полка, полка, фиголка. Это есть, это есть, это есть. Улучшать я их пока не вижу смысла. Да, я читал. О, это что? О, нажмите, о, так, нажмите, чтобы собрать предмет из частей. Ага, это построить станцию сборки. Ага, для создания новых предметов совмещайте уже имеющиеся. Ищите иконки пазлов, они вам пригодятся. Чтобы собрать предмет, нажмите среднюю кнопку станции. А, не понял. А если ладно, улучшательную пушку уберем. Невозможно собрать незаконченный предмет. А, то есть сюда еще и предметы предмет. А если я правую кнопку мыши нажму? Я вроде находил колеса, что-то такое находил, что-то такое было. А Давайте поменяем постер О, Е, прикиньте, теперь не работает Да ладно, прикиньте Офигеть, да ладно Прикольно А если вот так вот сделаю, ага То есть только влево А вправо я не могу, а почему Ну-ка, а теперь А, ну вот так, какие у нас тут вот есть плакатики-то? Uh, Не пить. Ну, вот эти плакатики, это которые мы получали с Сен-Лоша, когда мы находили напитки. То есть, этот я какой-то находил. Вот этот пусть здесь, блядь. Иди сюда. Вот этот вообще топовый плакат пусть здесь будет. Прям вообще четко стоит. Смотрите, у него сзади, сзади проход, и у нас тут проход, и вот дядь Билли стоит. А полы новые как пробовал Ну ладно мы не будем сильно заморачиваться все-таки тоже по всему поэтому и продолжим у нас тут на почту письмо должно было прийти да вот крокодильчик эй малой помнишь ту бешеную ведьму из лесов ее домишка то принадлежит теперь мику сейчас там праздничное мероприятие а помнишь того чудика клетуса у него там был улетный моисей Подсобишь старому другу, а, кузен? В общем, нужно собрать вот этого вот доброго крокодильчика и нужно иметь больше 5000 плюс. У нас, конечно же, есть 8 косарей. Ну, практически 8 косарей у нас имеется. Что весьма... весьма неплохо. Неплохо это раз, и нехорошо это два. А так, в принципе, в принципе... В прошлой серии было немножко надновато, скучновато, я тут не спорю. А вообще надо бы что-нибудь было бы придумать. Упеньки, опять темно. Опять нас ждут хорроры, да? У ну, нас что им будет пугать вообще когда-нибудь? Некто где-то я что-то читал, что там есть такое прям особое мероприятие. Мико, Эвилсвемп. Так, хорошо. Так, то есть а это, это болотистые да. места? Так как можно быть таким тупым, клитус? Клитус. Турботиленок. Такси аллигатора. Да я гений. Так, это он придумал такси аллигатора. А ты кто? А, это аукцион. То есть мы сейчас будем бороться, да? Бороться за эту штуку. Ну давайте, поехали. Охренеть. 3250. Да ну. Ну-ка, давайте-ка, пятихаточку поднимем. Так, нам говорили 5000 плюс. Блять, 5250 отдаю. Ебать. Ебать, на 250 больше, чем я планировал. Ладно, я надеялся меньше отдать. Ну, ладно, фиг с ним. Фиг с ним. За 5250 забрали, и хорошо. Так, мы потратили 5300. Надеюсь, что мы окупимся. Потому что если мы не окупимся... Это все. Кстати, знаете, что я подумал? Надо улучшить лопату, наверное, или еще какой-нибудь предмет. То есть это все надо улучшить. Это на это нужно бабки потратить. У нас же, видите, у нас остается, получается, 2 плюс тысячи. И нужно уже улучшать наши предметы, чтобы у нас что? больше находилось предметов, чтобы все больше лучше доставалось и так далее. Так, фонарик. Один. Блять, без фонарика не лучше. И с фонариком не лучше, без него не лучше. Так, я не понял. Сюда можно залезть? А, опа. Опа. А я прям знал, что сюда можно залезть. А что, на крыше? А что, на крыше ничего нет? А я что, зря сюда лазил? Тихо, тихо. Бля, я думал, я провалюсь вообще-то. Так, я не понял. А что, в трубу провалиться не могу? Да стой ты. Как я понимаю, мы на болото. Да что ты не прыгаешь что? Ба, теперь не прыгает, прикиньте. А, он бьется. А, там крыша. Понятно. В общем, это немножко не продумано. Ну да ладно. Так, за провод нельзя. То есть, в общем, я сюда вообще без луку залез. Я понял. Это не ломать. Опа, я что-то слышу. Там что-то есть за стенкой. Так, где проход-то? О, дядь Белисерик. Здорово. Пора за работу, малец. Чё он, блядь, там А ничего, что мы тут, типа, разговариваем. А, то есть это вот и Неужто Дэнни Дженни развелось? Вот же жалость. То есть он пока разговаривал, тот хотел его укусить. Это вообще не повернул и глазом. И спокойно продолжил, так сказать, вести диалог. Отлично, дверь открыта. Так, что у нас тут? Блядь, нихуя меня толкнуло. Пусто. Пусто. Пусто. Бля, и мне кажется, что теперь надо все стены рассматривать, потому что вдруг там будет ключ. А если его не будет, я просто как вспомню, как я искал ключик. Это была просто жесть. Че? Опа. Так то стоит. Опа, нас ждут скримеры. Подождите, это получается типа призрак стоит правильно на фотке или эти четверо что-то как-то сложно сказать в общем сказать точно не могу так сколько у меня чего по предметам а по предметам у меня все нормально в принципе бляда без фонарика вообще здесь очень плохо здесь кто-то что-то шепчет у меня даже немножко мурашки по коже пошли прям у. слышите, да там тут что-то шепчет пусто пусто опа курица убитая и фотка разработчика, наверное. Но это все возможно. Это все не исключаем тот факт, что это все возможно. Так. Поленья не ломаются. Здесь я ничего не вижу. Гроб. Опа. Граната? А, это баллон. Я думаю, это граната. Ну, без чеки, конечно, но ничего. Так, хорошо. О, черепа вижу. Блин, почему из черепов нитки? Я думаю, этот плакатик можно забрать. Так, что у нас тут? Не понял. Заиграла музыка, но ничего не увидел. Мне стало просто ужасно интересно. Так, я не пойму, это то ли призрак сзади стоит на фотографиях, то ли непонятно. Ой, блядь, мухи. Ой, как тут все плохо. А, я же на Е поставил. Ну, забирай. Понятно. Ой, настройки. А, я на ЭР поставил, точно. Я уже и забыл. Прикиньте, забыть все на свете. А курочку можно? это? Нет? Ну, на будет просто немножко поудобнее. Так это забирается. Ну, как я понял, здесь э, куриц убивали для этих, как их самых. Ну, как они самые-то эти? Ну, культы эти всякие. Ну, как их там? Ну, эти самые. Ну, вот те самые. Ну, ты понял, короче. Те самые. Вот о том, о чем я говорил. Так, я понимаю, это ломается. Хорошо. Блин, как-то вообще с... фонарик так темнеет. Что-то в некоторых местах меня это так напрягает. Еще эти, блядь, шепоты, голоса. Что, будет скрим? Скрим, окей, я не хочу. Не надо меня тут пугать, блядь. Бля, в... в кисе джинсы. Гениально Просто. Просто отлично. Так, что у нас тут? Ага, дверь закрыта. Блядь. Так бы не хотел, чтобы меня кто-нибудь напугал. Просто капец не хотел. Так, тумбочка ломается. Эти трое этих троих мы знаем. Интересно, почему они здесь указаны. Да, продай ты ее. <связывая> Не, ну, со временем, кстати, когда привыкаешь к одному управлению и переходишь на другое, немножко еще неловко, так сказать. Опа. А, ну это мы продаем. Опа, арбалет. Кошмар. Арбалет под названием Кошмар. Прекрасно. Вот мне интересно, вот они хотели выкупить это здание, но здесь их фото висят. Хм. Так, почему-то я не нашел ключ, да, получается? Я не нашел ключ от этой двери. Хм. Ну, может быть, туда как-то по-другому попасть можно? Может, тут есть что-нибудь, что там дернуть, что там? Не, ну реально, может быть, есть. Я просто этого не вижу. Вот как в прошлый раз, я тогда просто спрятался, а там бац, и рычажочек. Здесь, возможно, такая же система. Где-нибудь рычаг, где-нибудь здесь, или здесь, или вот на кресле. На кресле его нет. Здесь на шкафчике нет. Блин, почему здесь всякие голоса гуляют? Я здесь стою, мне прям очкова. Мне прям это прям не по себе. Кости тут. Так, а внизу, внизу тут ничего нет, и тут ничего нет. А тут за шкафчиком это тоже... Блять. Значит, все-таки, скорее всего... Не, ну если бы был бы ключ, сказали бы найдите ключ, правильно? Я тоже так думаю. Я что-то не вникаю. Может, в шкафу что где? О, книжки. Как я их не нашел. Так, ну шкаф вроде не двигается. Здесь вроде бы сбоку ничего нет. Сзади тоже. Блять, может быть, я все-таки что-то не нашел. Ладно. Ладно, фиг с ним. Я думаю, если это все-таки ключ, мы его попозже найдем. Если нет, ну, значит, где-то что-то в этом доме. Правильно? Правильно. А мы пойдем дальше. Там же дальше проход есть. эта машина. Это мы купили участок. Хорошо, допустим. Вот. Да тих ты. Ну, по крайней мере... В окошко можно посмотреть Что там что-то есть А попасть туда О, А может через окно Ну-ка Да тих ты Блин, вот как я так залез с первого раза Ага Ага Так, это получается С этой стороны, правильно? Может тут где-нибудь дырка есть Или еще что-нибудь Да нет Тихо, тихо, ты так не падай Блять, упал С троса Блин, ладно, не будем сильно заморачиваться Все-таки, да, тут где-то, наверное, есть же Проход там дальше куда-нибудь или еще что-нибудь А, вот, есть Сейчас бы по досочкам прыгать, блядь О, он может по этой ходить Вообще отлично Так, что у нас тут? Ага, сзади дома мне не дают пройти, блядь, это за хуйня Упа, доро. А посмотреть на него, блядь. То есть он уронил предметы, но, упаньки Сруль. с руль. Отличное название для предмета, руль, только с руль. Мне нравится, мне нравится хороший предмет. Надеюсь, меня здесь ничего пугать не будет, кроме вот этих призраков. Они такие спокойненькие, хорошенькие. И да ладно. Ну, как сказать. Ну они же не пугают, они есть и есть. Опа, новый плакатик. Надо будет на него внимательнее посмотреть. Опаньки, а здесь у нас что? Это космический шлем. Нифига себе. Космический шлем это интересно. Так, главное посмотреть все повнимательнее Потому что возможно я найду ключ Опа, сейф Корпус стального носорога Ну или сейф, а так проще Но он сразу похож на сейф Так, здесь у нас пусто Здесь у нас пусто Здесь у нас пусто А нифига себе, а не понял А ни ключа ничего нет А я не понял А где что Так, хорошо, тут есть проход дальше Дощички, да, фигечки Так, что у нас тут? Крок-такси. О, крокодильчик на такси. Ой, зачем я присел? Я хотел, вообще-то, разбежаться, прыгнуть на него. Да, блядь. Уже второй раз не получается. Так, давайте-ка уберем топор или оставим топор. Блин, ну фонарик, конечно, работает, но не так сильно, как это. Как ожидалось. А, ну-ка сейчас он поближе подъедет. Почему он не прыгает? На нем курочка сидит. Смотрите, какая нормальная курица в шляпе. Курочка в шляпе сидит. Вообще нормально. Вообще отлично. Да почему он не прыгает-то? Так, а я с какой стороны? Ага. А он не прыгает. А, так он в прися... Да ладно. он То есть он все это время был в присядке. И поэтому не прыгал. Ну капец просто. Вообще. Да тихо ты, тихо. Ну, посмотрим пока на этих ребят. Здравствуйте. Как плавается? О, так у нее и свет в голове. Ну, у нее там фонарик в шляпе. Нифига себе. Нормально. Вообще хорошо устроилось. Вообще прекрасно. Что-то как слишком быстро. Опа, грабитель, вор. Вор, а ты что в болотах ты плаваешь? Ты ведь понимаешь, что там вот крокодильчик плавает такой. типа, Может и, и там подкусить что-нибудь лишнее тебе. Руки, например Давайте попробуем по башке настучать Ты на меня не смотри, просто занят чутка Чуток И пропал Занят он чуток, ага Так, а там что? А, тут стоп, тут просто обход Нам главное идти по дорожке По тропиночке по... Опа, опа, опа, куда, куда, куда, куда, ебать Куда? Куда она? Куда она зашла? Ой, блядь, а где я? Я потерялся. Подождите-ка, стопэ. Откуда я пришел? Откуда я вообще? Так, стопэ. Ну, я примерно, наверное, отсюда. Да, да, я отсюда. Иду сюда. Блядь, куда идти? Опа, вижу домик. А домик открыт. а хорошо. Трупы всякие висящие. Кинжал, ритуальный, скорее всего. Это о, ритуальный предмет, ритуальная кукла. Это, у, вот это я нормально зашел. Ма. Ага, это скорее всего... Ма это как раз-таки вот эта девочка, да? Так, здесь у нас что? Улучшение стен, хорошо. Так. Отлично. Так, ну в принципе, блядь, а почему котел нельзя было продать? Да, блин. А стул можно, конечно же, стул можно продать, а котел в хорошем состоянии продать нельзя. Конечно, какой может быть котел? Опа, здесь что? Дверь что-то блокирует. А, под домом ничего, в принципе, нет. Ни дырок, ничего, Да. Так, а я здесь поднимался или не здесь? А я здесь поднимался, да? Да, здесь Так, допустим, я вошел и прошел насквозь Нифига себе прошел насквозь Так, здесь нельзя запрыгнуть, интересно Так, дырок в полах я не вижу Не просто же так можно Под дом залезть, правильно? ни нихера не видно. Просто ни черта. Опа. А, опа. А, нет. Опаньки, подвал. А я прям знал? А я знал? Опа. Трупы, тела. А это я сейчас куда? Монета... Тучного короля. Одна штучка, и стоит она 600 бачей. Ну, давай. А, это просто, это просто тайник. А я думаю, это вниз куда-то спуск. А это просто тайник такой. А что он так светится? А что-то как-то необычно. Так. А я что-то не понимаю тогда. Хорошо. Допустим, монету я нашел. Случайно совсем, но я ее нашел А что тогда там Дверь блокирует Я думал, вот я здесь Проход найду Интересно, я что-то тогда не понимаю Закрыто Two hours later. Не будем пока очень сильно заострять внимание Так, это у нас что? Это туалет Это мы сюда не пойдем Фонарик-то горит, фонарик горит Так Возможно, где-то я что-то не нашел Так, здесь я был Хотя, стоп То есть я же пришел сюда Вот тут есть кораблик, правильно? О, кораблик, отлично, а там дальше еще что-то есть Вижу такси крокодили Отлично Так, это где-то сбоку от дома Ага, хорошо Так, стоп, а я где, а я откуда пришел? А я не отсюда пришел Я пришел откуда-то вообще с другого места Так, ну нам, я как понимаю, нам либо сюда Либо вот сюда Либо Я слышу туалетную бумагу А я ее вижу а как до нее это самое? А как до нее добраться? Так, где-то будет, значит, что-то. Где-то что-то нас туда обязательно закинет. Довезет. Да, да хватит темнеть ты экран. Как же меня это бесит? Так, палатка. Кто-то здесь раз. Утка спиннинг. А, ну, она на утку похожа просто. Я сначала думал, это уток как-то ловить, а это нет. А это просто. Предмет такой. Так, надеюсь, я на самом деле подниму денег, и я не уйду в минус. Так, крок такси. Коллекционный предмет. 150. У -у -у. Я точно буду в плюсе. Так, теперь надо понять, как забрать туалетную бумагу. А отсюда ее, кстати, не видно. Опа, второй крокодил. А нифига он быстро плывет! А нифига. А куда? А какой-то собрался. Опа, запрыгнул, ебать. Так, туалетка где-то где-то там была. Так, это лодка. Это я помню. Потом он разворот делает, да? А, хорошо. Он сделал разворот. Так, я что-то не понял. Что-то я не нашел. То ли я ключи не нашел, то ли еще что-то. Что-то я как-то вообще не понял. Так время быстро пролетело. Прикиньте, я здесь уже полчаса. Ну, грубо говоря. Офигеть, время летит. Я, в принципе, вообще ничего не сделал. Не нашел кучу предметов. А куда мы плывем вообще? Где ту... О, ну, туалет? Вон у туалеточка. Мы к туалеточке. Мы к туалеточке. Ой, молодец. Давай, давай, вези нас. Вези нас к туалеточке. Вон она, я вижу ее уже. Оп-оп-оп. Сука, нахуя так делать, ⁇ ёбаный рот. Я плыл к туалеточке. Бля. Не прыгай в канализации. Даже так. Даже прыгать не надо. Так вот почему я не мог запрыгнуть на дерево. Вот почему. Сюда просто нельзя запрыгнуть. Сюда ты просто плывешь, забираешь туалеточку и уплываешь. Так, стоп, а дальше-то мне куда? так мне получается что там я был там я все забрал тут я был опаньки опаньки а это тут что-то такое блять а это лодка это мы там были все я понял все до меня дошло до меня доперло да блять в болотах еще ничего не видно ни, ни черта просто а это ломается о, нет, не ломается. А это? Костерчик. Костерчик тоже не ломается. Хорошо. Так, туалетку мы забрали, но я не смог, получается, открыть две комнаты. Правильно? То есть я не смог открыть, раз комнату я не нашел ни ключей, вообще ничего. Что меня весьма удручает. То есть осталось-то предметов немного. Ну, да ладно. Пиздец, ребята, прикиньте, блядь, мне надо было купить, блядь, ебучую улучшение от Я мыч... Неожиданный поворот. А я, блядь, ходил как тупой. Туда-сюда, налево-вправо. Бля, ну пиздец. Пиздец, блядь. Так. Ага, а как я туда? А, вот дверь есть. А, ну отлично. Меня закроют, не что это за звуки-то были. Бля, откуда я мог знать, что, блядь, надо улучшить отмычку. Не, ну там может быть на английском и написано было, но что-то там про отмычку ничего не сказано. А, она также закрывается. Так, ну теперь все, теперь мы еще все и заберем, все предметы. Я же я тут уже все получается с ног на голову переделал. Тут у нас где-то лодочка стоит. Поэтому пойдем сначала в конец. Чтобы все было проще, блядь. Пиздец, столько. Ебать не я ебал. Просто ради того, что мне нужно было улучшить отмычку, чтобы я мог открывать двери второго уровня. Ебануться не буду. Ебали, это было громко, блядь. А я ведь не хотел. А вот и ключ. А вот и ключ. А вот и все есть. Все и сразу. Так, я не мог попасть только в эту дверь, получается, да? Так, куда мне? Мне вот сюда. Пиздец, блядь. Просто ебантизм. Блядь. Это так пугает, на самом деле. Я хотел вообще-то посмотреть на нее чуть-чуть по поближе. А, он тут, получается, в покер играет, а? Какой? Или пытается застрелить. А кто это у нас? Наполеон? Нет, это сэр Филлипсон. Мы его забираем, пожалуй. Да. О, кубок. Труп гоблина? Что? Почему? Опа, и стул офигенский. Почему так называется? Блин, отлично, наконец-то мы тебя заберем, блядь. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Блин, вот когда, когда вот так вот высматриваешь предметы, и, кстати, нельзя там приближать или отдалять. Вот эти предметы, ну так предметы хотя бы можно приближать и отдалять. Не-не-не, подожди, как тебя отпустить? Вот так? Так, вот так. Блять. Ну все, забирай Все, а то я очень долго все это все, слишком долго делаю, все это прям все. И все предметы сразу же нашлись. И все. И, блядь, и искомый предмет. Ой, блядь. Теперь можно просто обратно возвращаться к лодке, правильно? Просто так насквозь проходить и. уплывать отсюда нахер. Это просто это самое долгое, что я когда-либо проходил. Просто жесть. Меня, я прям, меня прям колбасит То есть мало того, что я потратил на этот уровень Больше 30 минут, да, получается Это целая серия, блядь. Так я еще Ну ладно, хорошо, я нашел лодку Я нашел достаточно много хороших предметов Ну просто жесть ну э, Я вс... 20 предметов тут Это просто жесть Так, смотрите, что я сделаю Я немножко, короче, сейчас продам все Все залутаю, все продам э, Может быть еще раз куда-то сгоняю не факт, конечно. Ну, просто чисто, что предметы были. Продам предметы. После чего я что сделаю? О, что я сделаю? Продам предметы. Подзаработаю залуч... под за... под это... под еще один. Кстати, надо письмо отправить. Надо отправить письмо, потом ложиться спать. Отправить, точнее, посылку. Ложиться спать, чтобы завтра пришло новое письмо. Запаковать и отправить. Отлично. 2 800. А мы потратили, грубо говоря, у нас было 6... Мы еще 150 потратили, но ничего.